Чтобы, чтобы он не потерял. Да, депозит. Нет, блять, нажимаешь. Все, бро. Все, блядь, это держу Валим, валим! Поехали! Поехали, бери машину! Бери машину, поехали! Поехали! Газ Поехали! <свист> а, уезжай, уезжай! <свист> а она горит! Она горит! <свист>